Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Тема сегодняшнего видео немножко необычна для моего канала. Прежде всего хочу поздравить всех с наступившими и предстоящими праздниками и пожелать крепкого здоровья, успехов на работе и всего самого-самого лучшего. Сегодняшнее видео будет связано с газами, хотя, как мы знаем, большинство сварочных процессов идут в среде защитных газов. Хотя этот газ часто связывают с пищевым производством и его применяют как в жидком, так и в газообразном виде. А мы сегодня поговорим о жидком азоте и как с его помощью приготовить самое вкусное и любимое лакомство у детей и взрослых – мороженое. При нормальных условиях азот – это бесцветный газ без вкуса и запаха, малорастворим в воде. В жидком состоянии бесцветная, подвижная как вода жидкость с температурой кипения минус 195,8 градуса. Литр жидкого азота, испаряясь и нагреваясь до 20 градусов по Цельсию, образует примерно 700 литров газа. Азот не взрывоопасен и не ядовит. Это один из самых распространенных элементов на Земле и четвертый по распространенности элемент Солнечной системы после водорода, гелия и кислорода. Азот – основной компонент воздуха. Он занимает примерно 78% объема. Сам по себе атмосферный азот достаточно инертен, чтобы оказывать непосредственное влияние на организм человека и млекопитающих. Тем не менее, при повышенном давлении он вызывает наркоз, опьянение или удушья при недостатке кислорода. Для приготовления домашнего мороженого мне понадобится 250 грамм 35% сливок, 20 грамм ванильного сахара, 100 грамм сахарной пудры. 500 грамм молока, я взял топленое, 5 желтков яиц. Наливаем 500 грамм молока в кастрюлю и ставим на слабый огонь, доводя до кипения. Берем яйцо, аккуратно отделяем желток от белка, так чтобы желток не расплылся, и кладем в миксер. Затем берем остальные яйца и снова проделываем то же самое. Добавляем ванильный сахар, добавляем сахарную пудру все тщательно перемешиваем до полного растворения сахара. Наше молоко уже нагрелось. Выключаем газ. Часть молока вливаем в миксер и все перемешиваем. Добавляем размешанную смесь обратно в молоко и помешивая доводим до кипения. Должна получиться сметаноподобная масса. Снимаем ее с плиты, охлаждаем до комнатной температуры, затем ставим смесь в холодильник. Наливаем сливки в миксер и взбиваем в кремоподобную массу. Охлажденную в холодильнике смесь и желтков, сахара и молока вливаем в миксер, включаем самые малые обороты и осторожно вливаем жидкий азот. Когда смесь начнет густеть, осторожно размешиваем мороженое длинной ложкой, не допуская образования кристалликов льда. Выкладываем мороженое в вазочку, а остальное в контейнере ставим в морозилку. Для приготовления 0,7 литра мороженого понадобится примерно поллитра литра жидкого азота. История коньяка начинается еще в XVI веке, когда голландцы начали перегонять французское вино, получая так называемую жонку, ставшую прообразом бренди. Компания «Курвуазье» была образована в 1835 году французским виноделом Феликсом Курвуазье. Наливаем немного коньяку в вазочку для мороженого, а затем в целях эксперимента и для получения эффектного дыма, точнее водяных паров, добавляем жидкий азот. Со стороны создается впечатление дымовой шашки, брошенной в стакан. Но нет, так дымит всего лишь несколько граммов жидкого азота, выполняя удивительные превращения с коньяком. Подождем, пока туман рассеется. Этот коньяк сделан из купажей коньячных спиртов из двух областей гранд шампань и петит шампань и имеет выдержку от 8 до 10 лет в традиционных дубовых бочках и крепость 40%. В аромате этого коньяка ощущаются нотки медоносных растений, создающие слегка сладковатый и медовый запах. Чувствуются луговые травы, ароматы свежескошенной травы, а также сухофруктов, кураги и сушеных яблок, и пряностей корицы и кардамона. Послевкусие обладает двумя ярко выраженными гранями – медовой и пряной, с нотками диких трав. После вкуса продолжительная и постепенно угасающая. Медовая составляющая наиболее крепкая и держится долгое время. Ну что ж, туман мало по мало рассеивается. Чайной ложечкой ускорим процесс испарения жидкого азота. Добавим еще чуть-чуть азота для полноты картины. Кстати, в 1869 году по желанию французского императора Наполеона III. Коньячный дом Курбуазье был назначен официальным поставщиком Императорского двора Франции. Внимание! Я приготовил довольно своеобразное блюдо – твердый коньяк. Кстати, по совету дегустаторов охлаждать коньяк перед подачей не следует. Кстати, вопрос для знатоков – какова температура замерзания коньяка? Я нашел в Википедии, что температура замерзания водно-спиртовой смеси с содержанием спирта 40% Минус 28 градусов. Ну что ж, продукт готов. Попробуем? Господа, это коньяк. Будем здоровы. Ну что ж, еще раз всех с наступающими праздниками. Будьте здоровы и до следующего раза. С вами был Олег Суворов.